Соответственно, по вот этим эпизодам, непосредственно касающимся многократного голосования, рассматривались иски по 25 уникам. Однако информация, ну то есть, как мы уже говорили, они не были объединены в одно производство. И Соответственно, по всем этим эпизодам, вообще в целом, ну, решение было отказ, но из вот этих поданных исков, да, которых было более 300 на первом этапе, когда уже пошли первые решения судебные, то есть ну, уже было понятно, что схема будет одна и та же, соответственно, часть исков оказались, оказались сами истцы. Ну, собственно, потому что вот эти, эти доказательства, да, которые представлялись, это были ну, вот основные, да, такие как бы козырные карты, скажем. Соответственно, иски по остальным икам, где нарушения были менее значительные, от них отказались, ну, для того, чтобы иметь возможность организационно сосредоточиться вот на этом направлении. То есть, ну, там было и так понятно, что, ну, какие будут судебные решения, в принципе, понятно, что... Эти эпизоды там, не, не так сильно повлияли на волеизъявление, как, собственно, да, многократное голосование. Но а, по ряду причин, вот сейчас а, мы тоже перечислим, да, а, собственно, были по всем а, этим низким отказы, которые были связаны с тем, что, во-первых, а, ну, это на судах неоднократно отмечалось, не очевидно, опускались ли этими людьми в урны бюллетени, а не просто какие-то листы похожего формата. То есть, несмотря на то, что где-то бюллетени видно, ну что это именно бюллетень, во-первых, во-вторых, в протоколах э, итогового заседаний комиссии нет информации о том, что помимо бюллетеней были обнаружены какие-то листы там разного формата и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы, вроде бы, исходя из документов, при вскрытии урн там были только бюллетени, но, соответственно, по вот этим вот видела с камер, не очевидно, не во всех случаях очевидно, что это было. Плюс, значит, эти материалы были предоставлены, как вот уже говорилось, и в следственные органы, и следственный комитет вызывал, собственно, неоднократно вызывал и тех, кто предоставлял нам информацию о каруселях да, и так далее. То есть, ну, как бы разные лица вызывались, мы не знаем, соответственно, поскольку этим занимался следственный комитет, какая именно там велась работа, вызывались ли представители участковых избирательных комиссий, о которых шла речь и прочее. Но ну, вот эти материалы в том числе были предоставлены в Следственный комитет. Ну и понятно, что работа, о которой вот мы сегодня рассказываем, да, это ну, инициативная группа которая сложилась ну, собственно, из команд нескольких кандидатов. Да, поэтому, безусловно, доступа к информации о том, что это за члены участковых избирательных комиссий да, или попытки их так или иначе идентифицировать, не предпринимались в принципе. Потому что это задача ну, собственно, следственных органов и в любом случае не да, гражданских активистов там, или ну, вот, в принципе, людей, у которых нет ни доступа к информации, ни полномочий и так далее. Соответственно, второй, второй блок комментариев на этот счет вот, и собственно, вопросов, которые возникали у судей, был связан с тем, что по подобного рода видеоматериалам, с учетом их качества и других особенностей, невозможно на 100% достоверно утверждать одни, одни и те же лица ну, вот, на этих видеофрагментах или нет. То есть суд, собственно, официальная позиция, да, и в некоторых решениях, насколько я понимаю, она была отражена, собственно, заключалась в том, что, да, это могут быть похожие, похожие люди, но, собственно, вот такого визуального субъективного ну, как бы анализа да, или мнения определенно недостаточно для того, чтобы на 100% утверждать, что это одни и те же избиратели. Соответственно, способов ну, вот, установить личность каждого из них по вот этим вот видеоматериалам, наверное, нет. Поэтому, ну, вот это были основные, да, скажем, такие ключевые основания для отказов. Ну и в принципе, какая-то, какая конечно, логика в этом есть. Ну и, соответственно, установить, установить личности вот этих людей тоже ну, не представляется возможным. То есть они так и остаются у нас там м1 м2 м68 и собственно же 1 же 2 же 58 вот и наверное еще один фактор который также неоднократно говорился в суде да о том что все-таки видела она сделано для для того чтобы информационно ну, население да как бы вот продемонстрировать и в качестве доказательной базы оно не может предоставлять, ну, да, то есть не имеет никакого. С, с видеозаписями вообще сложно, да, вот в любом судебном процессе э, видеозаписи э, достаточно сложно приобщить к материалам дела. То же самое касается и видеозаписей, которые были сделаны там, камерами мобильных телефонов, э, непосредственно там день голосования, да, наблюдателями и прочее. То есть эти материалы также предоставлялись в том числе вот, и в Следственный комитет. Но для того, чтобы, насколько я понимаю, здесь я немного могу ошибаться, да, насколько я понимаю из тех вот пояснений, которые нам давались, для того, чтобы приобщить полноценным материалом материалам дела видеоматериалы, необходимые документы на оборудование, которое использовалось для съемок, да, и масса других требований, то есть доказать, что это не постановочные видео, сделанные именно в тот день и так далее, и так далее, да, это ну, достаточно сложно именно в рамках там, допустим, судебного разбирательства. Вот, ну, может, можно, ну, можно, можно, можно, можно ну, Здесь мы, наверное, да, завершили основную часть, и вот будет а... очень интересно было бы немножко повторить вот те материалы, которые первый раз показывали по ребятам по выступлениям и по тому выступлению корреспондента по видеозаписи, как он пришел и а откуда фонтанки но ну, здесь вот как раз нужно вот для сего людей сего которые сего. первый раз видят а, а здесь вот да. большая часть первый раз видит ну вот, вот как раз здесь ну вот это скриншот да, той самой статьи на фонтанке соответственно можно в группе найти эту ссылку вот адрес группы наверху ну, хотя бы вот эту Там зону. ситуация да, заключалась в том, что ну, уже было понятно в что, что какая-то вот активность происходит, связанная с многократным голосованием же людей на разных участках. И поскольку помимо трансляции, которая была здесь, мы также были на связи с, с созданием «Фонтанка.ру», Фонтанка на, на котором была своя трансляция, то есть часть материалов мы им оперативно отправляли, они их тут же публиковали, и, соответственно, мы пригласили их корреспондента для того, чтобы он посмотрел на месте, как вот это все происходит, как происходит голосование. Ну, как на Денис Коротков прибыл 218 округ, где непосредственно на 616 где непосредственно на 616-м участке ему удалось получить бюллетень, то есть он в паспорт клеил необходимую да, там наклейку, то есть ну, схема уже была понятна, собственно, ему эту наклейку предоставили, значит, вклеили в паспорт, он по этой наклейке получил бюллетень. Ну и, собственно, потом появилась публикация, потом были судебные заседания по непосредственно вот этому эпизоду. Выяснилось, что дама, выдавшая ему бюллетень, которая ну вот, как бы являлась членом комиссии была гражданкой Украины, ну, то есть это широко достаточно освещалась история, достаточно широко освещалась в СМИ, поэтому можно и на фонтанке найти статьи, этому посвященные не только ну вот, непосредственно происходящему в день голосования, но и тому, что за этим последовало. И вот весь этот эпизод с Денисом Коротковым, там, ну, в принципе в доступе, можно это все почитать, посмотреть. Виде видеозапись есть непосредственно моменты когда он получает бюллетени и так далее. А чем вообще закончилась эта история для членов УИКа, председателя? Что -то что -то что -то значит, это я могу рассказать. Это что мы это потом. мы знаем хорошо. Нет, ну там расформировали, это я понимаю. А конкретно для э, физических лиц этих э, какие-то меры наказания. А я так понимаю, что там были, пока были, еще ведьмы ну и то есть, да, там, да, он, в принципе, председатель территориальной избирательной комиссии наш ходил, что он уже рассказывал, что он ходил в следственный комитет а, а вот у нас у нас сейчас присутствует Филипп Алексеевич, он председатель. Ну, председатель. Я, я прошу прощения. 625 а, 25, 625 УИК, член 625 УИК. Можно вот. вот здесь двенок? есть 625, например, так на вспискку. Вот а вот где, можно, можно посмотреть, посмотреть, чтобы а, фильм Алексей посмотрел. Я, я предлагаю какого... тогда уже, я думаю, что в целом все понятно, да. Я ну да, вот, вот, предлагаю, есть, вот если какие-то вопросы, да, там, ну, то есть те, на которые мы сможем ответить, мы ответим. И, ну вот если хотите, подходите, посмотрите табличку. Вот эти все отка отказа что не приобщали это как у собрано, потому что вот ну там, юристов вот у нас на данный момент это понимают на... дело в том что мы можем сделать рассылку по нашему клубу а там очень большое количество, количество членов комиссии территориальных не только городом там сама темнога но и москвы и других регионов и вот этот кейс который ну вот как сапер да то есть у вас по сути там не знаю, энциклопедия сапер вот вы взорвались да Вашим винным полям уже может пойти и где-то уже как бы, посмотреть, не найти какой-то, поэтому распространять. Да, ну откровенно говоря, конечно, перспективы судебной ну, есть изначально было понятно, что они очень ну там вероятность стремилась к нулю с бешеной скоростью, и по объективным причинам в том числе, да. То есть, ну, вот особенности видеозаписи и так далее. То есть, ну, вот если так просматриваете видео, ну, можно, наверное, с достаточной степенью уверенности говорить, что это один человек. Ну, эти материалы, понятно, что в суде как бы совершенно ну, другой уже имеют вес. Но вот по большому счету, как бы общий вывод из этого всего, что все-таки постфактум вряд ли можно будет что-либо доказать. Плюс, вот даже если мы, ну, вот из того, что было выявлено там и прочее, да, даже если вот это количество перемножить, ну, то есть сколько раз каждый из них проголосовал из выявленных, получается количество голосов. Ну, в принципе, если его сопоставлять с общим количеством проголосовавших, да, ну, ну то как сколько, бы ни на что... Сколько Ну, примерно, вот, там, вот, 10, 5... Ну, это... вот я сейчас не посчитаю, это да меньше. 10. От общего да. количества проголосовавших Привет. по всему округу, конечно, меньше. Здесь 25 да. из 270 УИКов, 25 УИКов, да? Ну, и там, 113 ну, вот, карусельщиков, вот, ну, в смысле, да, там, ну, как это карусель, немножко другое... Понятно, конечно, конечно, но вот этих постфактум выявленных данных, безусловно, недостаточно для того, чтобы ставить под сомнение результаты голосования даже по типу, не говоря уже там о об округе в целом. Поэтому, ну вот ключевой вывод, конечно, это то, что наблюдатели в день голосования должны, ну собственно, взаимодействовать в этих так или иначе контролировать. И если вот эти эпизоды многократного голосования на каждом отдельно взятом участке, но в любом случае не отследить, да, потому что человек является туда один раз, ну, то есть проголосовал и ушел. Но в целом, собственно, еще один вопрос, который часто возникал во время судебных заседаний, это вопрос о, о том, что в процессе никакие жалобы, ну, вот другие даже не подавались. То есть все остальные нарушения, помимо этих, они ну, вот просто мимо, так хорошо, на камерах их видно. Но в день голосования никто из наблюдателей ЧРГ, ЧСГ не обратил на это внимание, не зафиксировал это письменно, ну, по большей части. То есть было там около 150, по-моему, жалоб всего. Ну, то есть вообще в целом всего. А по видеокамерам мы нашли там, ну, вот таких вот, включая, да, мелкие, ну, как бы, казалось бы, незначительные, да, там с пересчетом путем загибания уголков и так далее, нашли достаточно большое количество. То есть потом, ну, как бы на судье, это уже ну, вот, не настолько актуально уже все, итоги подведены. Собственно, все эти эпизоды не, а, не влияют а, на волеизъявление достаточно а, сильно для того, чтобы можно было ставить под сомнение результаты выборов в целом. Вот, собственно, такой основной вывод. Поэтому работа вот это постфактум. Ну, то есть есть, да, там определенная уже, ну, вот методика, которая появилась по большому счету в процессе, да, потому что, ну, было непонятно в целом изначально, как... С этими данными работать. методики есть и так далее, но вероятность того, что она может эффективно использоваться, ну, также так невелика. Не она все равно прорабатывалась, дорабатывалась в течение всего периода просмотра. Например, нарушения, которые были в процессе голосования, да? но мы все-таки выявили случаи, когда неоднократно кто-то голосовал, но для имеющих в виду, что тоже Трудно было доказать все-таки, потому что по открепительным очень было много массовых скоплений, передавались бюллетени, то есть нарушений было все-таки зафиксировано много. И при подсчете голосов, все-таки эта процедура, она, можно выделить, там, я не знаю, из всего перечня участков 3-4, где это было сделано так, как по закону. Все остальное... Понимаете, они вокруг стола бегали, да, ну, то есть, вот, раскладывали по стопочкам. Там еще как-то, то есть, сказанное законишь, нужно каждый листочек, да, показывать там, и перекладывать. Это, вот, в принципе, где-то 4. Где-то считали сначала, а, а, а, например, путь дома, да, в, затем уже... Ну, это непонятно ну, здесь, как бы, да, все, все, все знают много примеров, но вот отвечаю на ваш вопрос вот по 625-му, 38 из этих людей были на 625-м участке. 38 человек. Тридцать человек. Ну то есть, в принципе можно посмотреть по фотографии, где они получали, у кого они получали блютейн. Ну вот здесь, в фототаблицах. Ну, Да, ну как бы материальности. Смотрите, Ну фотографии вы увидите. Не, ну на Даниил, допустим, вы увидите, что вы попадете сразу. Ну, почему? Ну, мне, например, очень интересно, как зовут того человека, который честно, выдавал блютилить. Что... Ну, вот, смотрите, здесь сидит член УИК с правом решающего голоса, который, ну, например, вдруг может узнать и сказать, что да, я знаю этого человека. Это у него такая-то фамилия, у него такое-то имя. Я, например, я, с вами, я ведь не исключаю вообще такого, что эти люди, которые выдавали, ровно как эта дама с Украины, вообще никакого отношения к комиссии не имеют. Вот потому что... Тоже... Потому что с очень высокой вероятностью это просто люди какие-то достаточно маргинальные, может, молдаване, может, украинцы, может, просто алкоголики, которые пришли здесь, сидели, ничего, никаких вопросов украинцев не задают. Украинцев не пробуют, отдают. алкоголикам не равны. Я имею в виду, люди достаточно безответственные с точки зрения российского законодательства, вы понимаете? я просто никто их выезвляет в этом я... я... случае. <связ> я... да, да нет, ну это, конечно, не так и организовывалось. Там ну... посадили да, доверенных людей... Простите, в давайте давайте в... мы мы а давайте... То и дело а у же в 616-м учащем не выдавала Украину. Это не случайно. Это отдельный случай. У Мы же не знаем, как шла подготовка и так далее. У меня вопрос конкретно. Списки избирателей анализировали, задели... Конечно, Откуда у нас их, их не нет, Она но ставит. вы могли э, затребовать для нештатности. Ну, кто их когда-нибудь вам вы представите, представите, вы, что, вы, что, то, вы, Затребовать вы можете. Вам да, их не ну, показывают. И, и это все. просто законный исключительный случай, там, ли, да, случай да, что вам тогда доставили судебную прасу. Больше никому никому. А можно вопрос? Вот вы же смотрели по это все видео. Вы засмотрели, смотрели, когда видеозаписи по этим участкам, списки забирают, подсчет по спискам избирать был вообще на, на, на тех участках, которых вы обжаловали? По ним вообще велся, В поэтому... смысле? Ну, то есть, -то, вот, так. процедура: подсчета. Сначала в вы... Существует... Существует... гашениках не использованы бюллетени, потом работать со списками, потом подсчет. Потому что у меня не создаёт впечатление, что все просто подошли, <существует> вывалили бюллетени и этими вещами нет, даже нет, не заморачивали. Такого не было. Смотрела, было... Много... Были Везде. А, все. Было, со я списками какие-то как? манипуляции неочевидные? То есть нет, с камер, нет по, не по закону как написано, там сначала посчитать должны по списку, вот закончилось да. <как> <как> <как> oh, Все был Это было выполнено. А, вот это, это было видно лицо? на камеру? А, Да. Значит, во многих, во многих случаях, вот какие именно манипуляции происходят со списками избирателей, ну вот с камер совсем не очевидно. Да? В некоторых случаях, ну и нам это известно, там были даже видеозаписи, их расшивали, куда-то уносили, приносили. То есть где-то, ну вот что можно увидеть по вот этим камерам, они достаточно далеко располагались, что вот списки их перелистывают, там что-то пишут. Причем в некоторых случаях было не совсем понятно, в какой части э в какой части списков ну, вот что-то пишется, потому что ну, понятно, если это внизу, да, это общее количество там на странице, которое потом подбивается итоговое. Хорошо. Но в некоторых случаях непонятно даже, ну вот, Место, как на то ли, то ли это пишется, да, то есть какие-то манипуляции ну вот разнообразные, они, безусловно, производились. То есть по вот этой всей части у нас, собственно, вот эти все, ну, сомнительные эпизоды, непонятные эпизоды, эпизоды с очевидными, да, какими-то нарушениями. Есть еще одна огромная таблица, где вот больше там тысячи всего вот этих позиций указано. То есть это можно посмотреть, ну вот уже отдельно, там по каждому отдельно взятому УИКу, но это практически каждый УИК, конечно, там ну, не, не все было гладко, просто разное... Разная как бы степень, да, сложности. Отвечает вопрос, да? где-то были погашенные бюллетени, где-то их где-то коробки переставляли. То есть, ну, У нас да, был еще вот эпизод, например, на котором не погашенные бюллетени, они просто как бы исчезли. То есть в этих видеозаписях были некоторые, ну, нам это объяснили техническими пробелы. особенностями, да, пробелы. То есть идем, допустим, там, я не знаю, 21.15, потом раз и сразу 21.20. То, ну, то есть кто-то заметил, да, что не погасили бюллетени, начинает звать остальных членов, и пропадает целый фрагмент. Нет, был, был фрагмент, где пропала стопка. Ну, то есть и вот стопка, ее видно да, на видео, да. да, и там, ну, вот несколько этих минут, поскольку поминутная, да, запись, несколько этих минут отсутствует, и следующий кадр их, ну, как бы нет в поле зрения, ну, вот этой стопки, куда она делась, ну, то есть это, и ну, может, может быть, безусловно, происходит. что угодно. Ну, вот вряд ли это, вот это красиво, ли потому какая, что да. это как раз-таки техническое... Значит, все красиво. Нет, ну вряд ли какая-то... Может, Но, туда даже да, да, а работа, член, нам не тоже в основном несколько членов комиссии, если работа велась во время повышения подсчета голосов, были такие нарушения, да, где кто-то один сидел и вот постоянно работал со списками. Даже в процессе подсчета это очень типично. Очень типично. То есть, ну, это, опять же, может объясняться там какими-то... Невинными причинами, там, ну, чтобы время сэкономить и так далее. Но вот чтобы процедура подсчета соблюдалась в соответствии с законом, ну, такого не было практически нигде. Да, и да. можно еще да. ответить на один ну, я не знаю, был вопрос или нет? По поводу по по до... по а, по по членов по комиссии. Ну, как бы на одном участке, да, мы заметили и вообще потом сделали из этого некую методику, которая нам очень помогла в поисках карусельщиков. Дело в том, что один очень ну, такой расточительный член комиссии, да, он помечал блокнотик себе тех как раз людей, которые голосовали многократно, что очень помогло нам в дальнейшем, потому что практически у всех, ну большее количество вот как раз людей, которые голосовали, это были как раз на этом участке и как раз вот методика именно ну, что Понятно, ну зацепки, зацепки если он помечает участки. галкой, значит этого человека надо искать на других участках, ну да? грубо говоря. То есть это вот один пример такой, да, такой мы Помните, в каком веке такой талант делает? <свят> Нет, ну это как бы вот, это, это подождите, того, мне не совсем не ясно тарифе, но... вот хорошо, вы ищете людей, которые ходят по участкам и так далее но получается суд рассматривает каждый участок да? отдельно, да. Правильно? Да, правильно? тогда да? э, значит, а, остав... судеб... в судебном заседании оставляется за скобками то, что он подставной человек э, ввиду того, что доказательством этого может быть только то что он присутствует на разных участках и выполняет определенные задачи. Это один и тот же человек? чтобы признать, что это один и тот же, вы должны предоставить доказательства, которые удовлетворяют требованиям судебной экспертизы. То есть, наверное, они там требовали. Каким образом может быть... нет, я не согласна. Предоставить доказательства, это не задача истца, вот такого рода доказательства. Да, это должны быть, ну, должны быть запросы, э, соответственно, в рамках этого дела производства судебного. И э, вот этой и вообще, частью, этой частью должны заниматься человек, не истцы, понимаете? Ну, то есть, так нет, вот, здесь вот, здесь я не совсем, работать, может быть, собой, понимаю, а но вот как понимаю, я вам скажу, что вы говорите, что вот этот человек, вот он взял на одном участке проголосовал, на другом и так далее. Это один и тот же человек. Чтобы суд принял как бы, в внимание, что это действительно один и тот же человек, выносится вами ходатайство о проведении судебной там, экспертизы для подтверждения этого портретного там, или какого-то сходства. Для того, чтобы это произошло, нужно иметь там возможность доказать Одинаковость расстояния э, между там, зрачками или мочка уха э, одна и та же и так далее, что в принципе при съемке или при соответствующем научении э, значит, каждого вот из этого заслонного казачка э, не может быть в принципе вы выполнено. То есть это э, э, в перспективе как бы не имеет именно под об этом, Именно об этом я и говорила уже три раза во время нашего выступления, о том, что Но... ну, это логичный аргумент. Да, то есть, ну, это вот я просто вот не слышал э, о, о том, что я здесь сейчас вот сказал может быть, в принципе, там понятно то есть этот ход, он тупиковый получается, суд не примет все равно, в судебном заседании невозможно будет оказать ну, у раз. меня было, я да скажу у меня э, есть определенный опыт, когда э, вызывались свидетели, и вот э, он говорил, что да, это там, по-моему э, э, не, не ваша не моя да. Да. а э, да. судья говорит, а я вам не верю и вот по внутреннему убеждению, вот пришедший э, свидетель, значит, не вызывает в суде доверия. Хотя там э, масса вот таких Подождите, вот... вы и... хотите, что, с какой целью вы произносите этот монолог? Вы хотите убедить... Я просто, э, значит, э, ну, вот мы сейчас бывает, должны получить вывод какой-то. Если в перспективе вот это вот а. имеет такой ход значит поиска всех этих подставных карусельщиков и так далее тогда должны быть выводы о том что значит, протестированные соответствующим образом вот эти вот государ... установленные государством видеокамеры должны быть в определенном месте фиксировать определенное понимаю, портретное сходство и раз, значит, скажу, по этому факту должны быть требования в там, вот этой панфиловой и так далее, чтобы это было принято на законодательном уровне, чтобы это была не пустышка, а конкретные данные, которые в перспективе будут использованы в судебном заседании. Может, Если они же что Я просто, да, уже три раза это Ну, говорил, вот я это все говорю, может, значит, и расширено. А вы должны сказать, да, это имеет место или нет, это невозможно. На основании видеоматериалов невозможно со стопроцентной долей вероятности утверждать о том, что это одни и те же лица. Подобного рода материалы не могут являться доказательством в рамках судебного разбирательства. Уже четвертый раз вот этот факт мы констатируем. Наша сегодняшняя задача... Прошу прощения, если вы ну, будете продолжать перебивать, то да, будет совсем сложно общаться. Понял. Значит, Еще раз хочу подчеркнуть, что задача нашего сегодняшнего выступления... Также задача ну вот, в целом этой работы да, была э, выявить методики, которые могли бы быть использованы. Еще раз повторюсь, говоря о том, что постфактом, после подведения итогов э, голосования, подведения итогов выборов в целом, какие-либо действия по э, опротестовыванию этих результатов, скорее всего, в любом случае обречены на неудачу по ряду объективных причин. В том числе эти причины заключаются в том, что если... В сам день голосования наблюдатели, члены комиссии с правом решающего совещательного голоса письменно не фиксируют, что на участках происходят, соответственно, какие-то отклонения от установленных законом процедур, постфактум ссылаться на то, что были нарушены те или иные пункты, что так или иначе это могло повлиять на воле и изъявление граждан, это становится в разы сложнее, если не невозможно. Однако здесь мы, соответственно, хотели информационно продемонстрировать те э, методы, э, те способы, которые могут быть альтернативно использованы не для отмены результатов выборов, не для каких-то подобных действий, а ну, вот, собственно, э, в рамках вот такой вот аналитической работы и работы по оценке происходящего в день голосования постфактум. Все. У меня, вопрос, так вот, у меня вопрос такой так, у нас что? здесь просто давно зрел вопрос если вы не против, мы вернемся к вашему вопросу чуть позже. значит, у меня их на самом деле несколько одна вещь такая просто исходя из вашего рассказа у меня сложилось впечатление, что эти комиссии работают по этой методии многократно угу. Ну, год. Мне кажется, что работа была настолько слаженная и настолько отработана, судя по массовости, судя по тому, как с переодеванием и с наклейками со всеми делами, если бы это был первый год, то было бы масса накладок. Я права в своих предположениях? Да, скорее всего. И, значит, каким образом нам удалось вот какие-то из этих данных собрать? У нас были аудиозаписи с инструктажей вот этих вот лиц, да, которые участвовали во всей этой схеме. То есть у нас была информация, ну, собственно, из первых уст. Инструктажей было несколько, проводились они там в разных… Ну, Информация, в принципе, у нас тоже там была опубликована, можно это все найти. Но технологии вот эти вот совершенствуются с каждым избирательным циклом, появляются новые рекомендации по поводу того, что стоит переодеваться. Есть определенные сигнальные системы, То есть нам были предоставлены, и вот это тоже демонстрировалось, в том числе на пресс-конференциях, путевые листы. Там был примерный ну вот, список уников, да, необходимых к посещению, и ну там, примерный порядок. Однако это все регулировалось уже в день голосования в ручном режиме, то есть стоп там, по определенным уникам или там еще что-то. То есть на видеозаписях, ну вот, как уже говорилось, это тоже можно отследить до да, что они приходят и просто разворачиваются и уходят как будто но ну, вот ошиблись дверью да. соответственно да, ну, технологии эти совершенствуются поймать отследить вот эти вот схемы непосредственно в день голосования ну, тоже достаточно проблематично если нет никакой информации ну, изначально еще несколько вопросов. Значит, Пока вы не наткнулись на этого замечательного зядинга с блокнотиком, как вы среди тысяч избирателей находили тех, кто. Ну вот только что я знаю, в этом сказала, инструкторы были а -а -а. фото какие-то, а -а -а. ну и потом уже становится понятно, потому что ну, часто они появлялись. То есть ну, первая фото попала фотография. Да, инструкторы. А -а -а не только фото, но просто если, например, брать с инструктажа, да, были лица, которые были на инструктаже и были на одном участке. Некоторые, я так понимаю, что все-таки не продолжили вот это многократное голосование. Кто-то, видимо, передумал. Да, побывал на одном. Может быть, да. Вот. Помимо того, что сказала Юля, что вот некоторые члены комиссии помогли, также у нас была такая методика придумана, да, мы просматривали несколько участков там, в течение, ну, просто два часа. И так как они ходили более-менее организованно, то было легко догадаться, как бы что вот сейчас вот как раз, то есть они, ну, в течение дня, но даже вот смотря, например, на промежуток интервальный, да, то есть они все-таки ходили по какому-то определенному маршруту, и был определенный отрезок времени. Еще скажите, пожалуйста, сколько человека часов времени понадобилось для просмотра всего. Ну, не... Мы даже не подсчитывали, честно говоря. Ну, порядок. Вот как бы... ну, много тут можно перемножить, прикинуть, да, но даже не, не подсчитывали точно. Вы все 260 на 12 часов, да, получается? Ну, так? там по-разному, то есть не было смысла какие-то участки вообще, не было смысла просматривать там, допустим, день, то есть либо в очень ускоренном режиме. Ну и понятно, что это там на скоростях в 12 раз быстрее, да, то есть ну, там 12-16 разные. А на подсчете тоже там типовые нарушения, в принципе, можно было сразу там вот смотреть, ну, как бы ну, какие-то ключевые моменты знали, самого вот этого дня, да, то есть, э, и, в принципе, очевидно, ну, после, То есть там, Вы не все смотрели, вы поняли уже на что заострить внимание, и то смотрели более внимательно, да? Конечно. Ага. И последний вопрос больше, наверное, не буду, если ничего не возникнет. Смотрите, ну как бы вы попали в ту же ситуацию, что и на Люцебургу уже пять лет, значит, я так само сталкиваюсь, что мы обладаем огромным количеством знаний, да, что вот там не так, тут не так, там не так. И, соответственно, суд каждый раз, когда мы от него тыкаемся, говорит, знаете, все хорошо было. Вот, как ваше самоощущение? Что-то философское это вопрос. Вот что вы, кстати, мне жить? кажется, что вот тот самый момент, о котором мы сейчас говорили по поводу совершенствования технологии фальсификации и так далее. Ну, то есть, что вот эта работа, которую вы проделываете, вот эта вся работа очень стимулирует к совершенствованию технологий в день голосования. Да? То есть, скорее всего, на следующий год мы будем, вернее, в следующем избирательном цикле мы будем наблюдать новые инновативные подходы к организации вот этих процедур и так далее, да, я не удивлюсь, если мы будем видеть парики э, или какие-то еще да, э, новые страны. Ну урн, вообще, видимо, Но, с другой стороны, это... безусловно, это да, оказывает определенное влияние. То есть я думаю, что и прозрачные урны вот, абсолютно, верно, не появились бы, если бы не усилия да, там, общественности и так далее, которые э, не раз указывали на разные моменты. Ну, с другой стороны, какой-то вот.. Э, есть прогресс определенный, да, и в плане изменений там законодательства, и в плане каких-то попыток сделать процедуры более там, открытыми и прозрачными. То есть ну, те же самые веб-камеры, да, и тот факт, что эти видеоматериалы предоставляются, это тоже очень да. хорошо, но просто др я, другой я тип технологии они, они спросил, я развиваются. развиваются. Я спросила про самоощущение. Вот вы обладаете этим гигантским знанием, а, и обладает еще, наверное, там, человек 10, да, ну, там 15 вот вместе с присутствующими. Может быть, 20. Как с этим... Это как же что не влияет? Да. Вот э, как вы как бы внутри себя... Что вы, вот дальше надо как-то с этим жить? Вы стучитесь во все стены и да, ничего страшного. Вот. Вы с этим нормально как бы, да? Все в порядке? Просто про самоощущение спрашиваю. Для меня это актуально. Знаете, засыпать по ночам удается. Нет, нет, ну... крайней я так вам отвечу. Если бы во всей этой схеме, ну вот вы спрашивать личное мнение, да, вот собственно да. личное мнение. Если бы во всей этой схеме я находилась э, по другую сторону э, процедуры, да, э, наверное, само ощущение были бы значительно хуже. Здесь как бы, ну, у меня есть, так, типа, нет задать. проблем там с совестью на фоне этого всего, как бы, и, и прочими, как и прочих беспокоящих эмоций, да, ну, собственно, э, это, к сожалению, не единственное, э, не единственное э, эмоция подобного порядка, которую приходится испытывать ну, то есть, в современной действительности, тогда, да, ну, жить с этим, что, можно. Можно еще про себя сказать, что про само да? Да-да-да, очень Ну, я теперь, например, в фильмах нахожу всякие на То есть вы прослушали какое-то кино, я, наверное, более внимательно, мне кажется, отношусь, неужели все присутствующие. И, знаете, для себя было приятно, что мы выполнили гигантские проделали гигантскую работу и, наверное, сделали это немножко даже... Ну, то есть, где сюда это было... Надежда вычисляет людей, с которыми регулярно ездят на общественном транспорте. А может То есть, было приятно, что даже в Следственном комитете отметили, что мы проделали работу намного быстрее, качественнее, нежели делают это они. А они, кстати, еще не закончили, да? Нет. У нас нет информации. Скорее всего, О том, что происходит Поэтому направление информации. Ну, то есть, даже вот как вы говорите про самоощущение, было приятно, что даже в судебном процессе, сами судьи, признали, что как вы, вот, да, ну, вы видите, да, что помимо фото таблиц помимо а, видеонарезок, да, были представлены еще огромные таблицы, что, естественно, никто не ожидал, когда мы приходили со всем этим материалом. Нет, но ну, Это безусловно очень.. Э все методики, полезные ну как бы полезные с точки зрения не с точки зрения там, влияния на какие-то процессы может прямого да но с точки зрения прецедента мы считаем что это очень важное очень важный как бы, эпизод случай да ну и собственно тот, тот объем работы который был проделан тот факт что это делалось ну, вот, несколько команд там, и так далее да, объединили усилия ну факт существования такого прецедента безусловно важен. Ну, то есть, даже вот исключительно как просто факт существования, да, но э, мне кажется, что это э, очень важно в любом случае. Так, Виталий Трофимович. Да, ну, конечно, хочу сказать, Спасибо. что вы большие молодцы, огромная работа, уже всем это понятно, и она нужна, несмотря на то, что, как вы сказали, будут тот совершенцы, там, ну, тут совершенцы мы выполняем свою задачу, которая совершенствует законодательство в позитивном смысле и вообще выборы. Потому что в этот раз они не, не такими наглыми были, как в одиннадцатом году. И это благодаря усилиям всех. Вот, здесь особенно у вас. Во-вторых, Во я хочу сказать, что мы тоже должны совершенствовать. Да? И понятно, что вот это колоссальная работа, но здесь надо как-то искать пути концентрации усилий. Ведь важно что? Важно даже не то, чтобы подать в суд, чтобы отменить, да, вот эти выборы и отменят, не отменят, это большой вопрос суды, как правило, очень неохотно идут на это, да, потому что связано с властью, там, и прочее, и прочее поэтому нужно концентрировать усилия на конкретных людях вот концентрировать на каком-то муниципальном совете, да, или на каком-то округе, или на каких-то нескольких уитках ну, на следующий, да чтобы вот на них и довести до конца, чтобы посадить кого-то. Вот я вас уверяю, что вот это колоссальная роль, ну колоссальную просто. То есть, когда эти уроды, типа Милонова там, да, говорят с людьми, люди, конечно, они на деньги ориентируются прежде всего. Но никому не хочется отвечать. Вот никому. И когда есть прецеденты, когда кого-то там осудили, посадили, вот это здорово. И вот на это надо бить. Пусть это маленькая победа, пусть два человека это будет, из какого-то УИК там. Ну вот, вот на это надо, чтобы, чтобы направлять туда более качественных, более компетентных наблюдателей, да, уже выделив определенный круг УИК, да. наблюдателей, как мы сказали правильно, нужно все нарушения фиксировать письменно. Все. Есть нарушения? Тут же написал, да, УИК, тик. Да, и Санкт-Петербургская УИК, ТИК, Санкт-Петербургская а потом, когда все это уже суммируешь с учетом этих, становится уже совершенно другая картина. тема вот. поэтому вот я считаю так надо, потому что колоссальный объем информации, если на всех, как у нас в 2011 году, мы же все подавали да? у нас были протоколы, которые отличаются от мы подавали в массовом порядке в массовом. все УИКи, да? собрали, все поняли, и все нам отлупали всем, по разным основаниям вот. а вот если бы сконцентрировались тогда вот на конкретных каких-то избирательных комиссиях, я думаю, что результат был бы другой, в чем разница для судов, не надо отменять выборы все, понимаете разница какая, вот это колоссальная разница, то есть суд вот один и тот же человек, судья да? одно дело ему принимать решение отменять выборы, это же деньги это оттуда звонки, понимаете а когда по конкретным лицам этого не надо. Ну, здесь э, просто есть определенные… Спасибо, во-первых, за положительную оценку э, этой всей работы. И мы здесь тоже согласны, что это ну, вот, часть, э, часть просто той деятельности, которая необходима ну, вот, как явление. Да? Э, но, собственно, э, есть некоторые ну, вот, особенности самой как бы, системы, да, то есть, э, как мы уже говорили, по разным направлениям велась э, работа, то есть и все обращения были направлены и в ЦИК, и в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, в Следственный комитет прокуратуры. То есть вся эта информация была предоставлена, и пресс-конференции и так далее. То есть здесь абсолютно согласны с тем, что ну, действовать нужно по э, всем, э, всем направлениям, которые ну, вот в правовом и публичном поле да, могут, э, могут появиться. И... Э, ну, вот по каким-то отдельно взятым случаям, ну, то есть 616, по крайней мере, да видимо, как минимум обновить состав, то есть какие-то небольшие такие победы есть. У нас нет информации по поводу каких-либо других кадровых решений, да ну потому что ее как бы вот в открытом доступе не так просто найти, понятно, она не запрашивалась. Вот, но, собственно, будем надеяться, что какие-то такие выводы организационные тоже будут сделаны. И если вопросы основные уже закончились, я тогда предлагаю ну, вот, завершить основную часть и, собственно, можем продемонстрировать вблизи вот эти вот да, да. Да. у меня да. еще У а с... вас в вообще. То, что это было ну, явление? Нет, ну то, что было, мне кажется, когда я развозил эти самые бюллетени, по итогам знакомство с председателями, я же практически три э, этих УИКа, я угадал, что там, там сидят бандиты. Ну, о чем разговор? И, и это видно бы, просто. <гум> Значит, то, это, что, это, что это, там это будет происходить, сказать, это понятно. Алексей, Петрович. Да. ну вот я, например, собираюсь перед нашим председателем да. ставить вопрос об оценке деятельности председателя этих, этих участков. Потому что мне кажется, что вот если люди так поработали, что оставили такой свет да, в качестве председателей ну, этих участков, то он... да, вообще-то говоря, на, надо принимать решение а, о, ну, как минимум, об их о, снятии, да, лучше бы об расформировании комиссии. Я бы, например, очень хотел бы чтобы это было все решением комиссии. Чтобы человек не просто, вот там, скажем, расформировали комиссию, потом вот потом человек прыгнул с соседей. Подождите, это самое... Вопрос-то в чем? Не что? Не Если... Слушайте, как это у нас происходило? Мы все да знаем. Складывают полновочия, да. собственное желание, всем все хорошо, всем да. говорят, все здорово, нет больше комиссии. Потом да, вот эти кто люди совершенно не будут вместе Мы хотели продолжить другой сценарий, а мы перешли к другому. Мне казалось, что девушки хотели показать. Да, да вопрос? да, вопрос по одному из участков, но это все один был, да, по которому были доказательства не только вот по каруселям да, но там были основания для отмены. Только голосование 592, кажется, там, там, где учли только голосование в Каибе, а помимо него еще там несколько десятков Нет, человек. информации вот сейчас не, не готовы предоставить, поэтому, честно говоря, потому что мы здесь подготовили ну, вот, собственно, материалы по многократному. Да, в, суде, в суде заявление, насколько я понимаю, по нему было. Вы не помните, что там. Но, да. но да. оно да. в первой инстанции уже все закончилось. Да, все да. закончилось. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Насчет списков избирателей. Запрос-то был сделан ходатайство о их предоставлении? Или это не рассматривалось даже вами в качестве какой-то... Подспорье для выявления и так далее, Там, конкретных записей, которые бы из-за одного списка в другой для конкретизации, допустим, этих лиц. Вы понимаете, лиц. Ну, к этому этапу даже не приблизилась процедура. Да? Mm -hmm. Это могло бы быть интересным вариантом в случае, если ну, вот, ряд других шагов был бы пройден в рамках этих судебных да, процессов заседаний. То есть на, на том этапе, на котором, собственно, история ну, уже завершалась, и судебные решения выносились, выносились э, значительно раньше, чем об этом вообще мог бы даже зайти разговор. Но у вас, я понял, что были видеозаписи, где там зафиксировано, что со списками происходит что-то непонятное. То ли их расшили, то ли там сшили. Было что-то такое, Нет. Не дошло до этого. Еще нет, раз, нет, ну, еще раз, из видеозаписи изначально. Не дошло до этого, Ты не дошло. Разговор с судей не дошел до этого. Так, так, вот. Я не совсем понимаю. Вы, знаете, вот, Смотрите, вот чисто вы технически. Вы упомянули, что мне там одному давали списки на просмотр. Это было в 2014 году, я это могу подокрыть. Это было в 2009 У вас было в 2009, а у, у нас было в 2014, и уже никаких. То есть э, отказ, правильно? но пытаться-то как бы надо. Пытаться, но, ну, чисто технически на заседании вот выделялись ну, случае, там, 15, минут. На 15 минут. Один у них 15 минут. Я представляю, я через это все прошел, там я знаю, как это значит, все срезается и потом коленкой под одно место. То есть для меня это ни в коем случае не вызывает удивления. И ну, эти да, ребята да, тоже, да, да, да, да, значит, я не знаю, вот следующий раз, допустим, это карусель каким-то образом, или отслеживание таких каруселей может быть полезно. Вот сейчас ведь изменения, что, по-моему, открепительных талонов не надо уже на следующий выборах. Это не меняет его это... строительство. Ну, это, э, не знаю, я, может быть, ошибаюсь, это значит, люди будут вообще бегать по всему городу, так? С одного конца города на другой берег Подождите, и... пожалуйста. Нет, по другая тема. Ну, Может, ну смотрите, в совершенствовании, да, в 2011 Zimbus. году на одних Томатный. из муниципальных да. выборов нет. было, ну, ну, муниципальных не муниципальных не выборов, было, ну в практике наших юристов, да, зафиксировано факт смешения. Ну, то есть смешение, смешение в том плане, что когда из переносных форм, да, сначала бюллетени выбрасывают, затем на них сразу же вот эти стационарные, да, на одном из участков мы такой факт установили. Вызывали председателя комиссии для дачи показаний, ну, чтобы она прокомментировала эту ситуацию, показали видеофрагмент, на что она ответила, что подсчет бюллетеней переносной ульны был зафиксирован визуально. Ее. Суд признал, ну, что как бы визуально почитать бюллетени в принципе можно, вот. Но плюс того, что в 2011 году было Порядка 13 избирательных участков, да, на которых вот такой факт смешения был даже в большем размере, да, ну, то есть не подсчитывались именно а, из переносных урн. А вот могу сказать честно, что всего лишь один зафиксирован. Это где? Ну, Московский район. Точнее, Московский. Председатель с уникальным навыком. Подсчитать. Подсчитать. <с еще было в суде, когда сказали, что раздельный подсчет, вот, по избиратели по муниципальным выборам, они проводили во время вот, общего подсчета. Опыт, там опыт вот этого, того, что вам могут сказать что-то такое, что нормальный человек просто не может вообще даже представить. А это было заявлено в суде, и Юлия, я и Надежда, это принимала. У меня было тоже вопрос вас, потому что для меня, просто как, как люди сэкеншурсы, для меня это проблема. Вы в какой примерной области работаете? Не надо там очень точно, там, типа, обслуживание есть, пруденция. Как это все сочетается с этой деятельностью? Ну, я политолог, и Надежда тоже уже не первый год в избирательных компаниях. А, то есть участие. это, в общем, ваша прямая работа даже получается, получается да? Планеты. То есть вы это, вот выйдя отсюда, вы будете заниматься тем же самым, да? Ну нет, то есть не совсем тем же самым. Но я по образованию политолог. то есть так или иначе, ну выборок там я в разных качествах уже много-много лет, много-много компаний. Поэтому Надежда тоже опыт у Тогда я спрошу у вас примерно в том же русле. Вот скажите, как вы считаете, Вот вы уже увидели, какие нарушения и как, и как проходят выборы. Вы сами, как политолог, как э, планируете участвовать в следующих кампаниях, как вы э, для себя прогнозируете агитацию, как работу с кандидатами, если вы будете знать вот это все. И тогда поняли. Ну, и... да. то есть ли перспективы? Достижения положительного эффекта а, есть для оппозиционных есть, есть такие примеры, э, ну, собственно, противовес. То есть, ну это не э, я к этому отношусь без фатализма да, э, то есть есть э, примеры, когда, собственно, происходило избрание тех кандидатов, от которых может быть этого не ожидали, да, и есть э, примеры, когда выборы проходили, ну, то есть, уж там не будем углубляться в причины, но по другим схемам, э, более без каких-то, да, вот таких, да, конечно, и были участки и э, отдельно взятые участки во всех случаях есть, где все проходит ну, плюс-минус в рамках да, э, закона и так далее. Mm -hmm. то есть если, если ваш вопрос заключается в том, э, ну, то есть, насколько вообще имеют смысл компании там, агитационные и так далее, если все может сложиться совершенно иначе, ну, конечно, они имеют смысл. В любом случае. Хорошо. А вот э, все-таки вот вы анализировали вот эти вот э, процессы, да? Какие-то у вас предложения, потому чтобы вот это все прекратить, хотя бы минимизировать? Да, ну вот я уже говорила об этом сегодня, да? Это, конечно, в первую очередь качество работы наблюдателей ЧСД, чрг в день голосования. Это э, ну, в первую очередь, обучение качественные наблюдатели и так далее. То есть, по крайней мере, хотя бы для того, чтобы можно было это фиксировать. Я уже не говорю о том, что ну, вот, как бы в идеальном э варианте развития событий, да, это, конечно, председатели, секретарь и комиссии, которые не должны допускать ну, вот, использование подобных технологий. Но как, как, как, на это влиять, как на это влиять с точки зрения, не должны организовывать, в том числе <смех> <смех> ну, то и пресекать пресекать и так далее потому что без ну так или иначе без там согласия ведомо воли председателя секретаря комиссии это будет ну либо в разы сложнее либо невозможно так то есть вот таких каких-то предложений по законодательству что у вас не возник порядок формирования у них вот первое да, да? Да. дальше Дата все-таки проведения голосования не 14 сентября. Ну, это сильно влияет на явку. Да. И тогда сильно осложняет вот, это, вот эту всю деятельность. Если это будут декабрьские или мартовские выборы, вот это все гораздо сложнее. Ну, здесь, да, здесь вопросов быть. масса, потому что при явке вот такой вот да, рекордно минимальный, которая у нас была в, что году, нас в прошлом что угодно году выиграть. в Петербурге, там ну можно да, собственно, практически что угодно. И это тоже... Ну, о многом, о многом говорит, если, если да, 70% предпочитают вообще игнорировать э, выборы. Правильно, потому что вот сейчас, конечно, можно вот это все выложить людям. Вот у нас такие выборы, да? Они так не верят, а так и вообще не будут верить. Ну так большинство, да? Большинство считает. Поэтому, с одной стороны, это нужно обязательно. Рассказывать, чтобы боялись участвовать. Ну, вы знаете, как раз для примера вот прошли выборы в России да и в Америке, насколько там отличается, вот э, даже, э, ну, мне кажется, весь мир следил, да, за, uh -huh. за тем, как там проходит, и все-таки интересы русских граждан к всему происходящему. Все-таки, если брать технологии, то это увеличивать явку прежде всего. Увеличивать явку. Mm -hmm. Вот это первое. Да? технология. Это значит, нужно добиваться хотя бы интерес изменения вот даты. Как как, к, к всему происходящему, потому что большинство, я уверена, даже до сих пор они даже не знают, кто был кандидатом по их округу, да, если обычно, потому, не потому что уже интерес к этому процессу, он просто. Интереса нету, вот так же, как и знание кандидата. Знаете, у меня был когда-то во время судебных заседаний секретарь суда вот мы там смотрели общем, материалы там часто приходилось забывать она меня спрашивает слушайте а вы вообще суд... вы серьезно верите что во время голосования можно что-то сделать я например не голосую я совершенно уверена что за меня там кто-то там мог расписаться или что -то. это секретарь суда это грамотный человек который все это дело видел Понимаете? То есть тут уровень неверия вообще вот во все вот это. безразличие Ну тут не безразличие. Здесь просто человек не хочет, чтобы его очередной раз надули. А сколько вы, наверное, рекомендаций пишете? Да, на основе своей работы, да? Ну после референдума законодатель Юля. Что ты пишете? Я говорю, вы рекомендации, рекомендации? пишете, да, ну, по поводу вот, выводов там своих, то есть вам уже вопрос я никогда задавала, ты говоришь, да, понятно, что рекомендации кому-нибудь пишете. Ну вот в конце апреля, я как раз вчера <свят> получила эту информацию, в конце апреля будет на факультете политологии конференция, посвященная как раз выборам 16 -го года, вот собственно там может будет уместно озвучить это и прочее, но эти дискуссии, они же ведутся, ну вот, по крайней мере, из того, что там в СМИ, да, мелькает, и в ЦИКе ведутся дискуссии там определенные на этот счет и так далее. Но м -м -м, рекомендации можно, безусловно, там направить, но, а -а -а, наверное, больше вероятность, что они будут услышаны, если это, ну вот, в рамках каких-то, да, там круглых столов мероприятий, которые там, допустим, ЦИК проводит и прочее. Вот, то есть... Ну, я к тому, что поскольку вот вы участвуете в этих конференциях, вы будете участвовать, да, наверное? Не потому... знаю пока. Вот я говорю, что я просто видела информацию, ну, что это как ну, раз... Вот здесь же вы выступаете, вы да? Выступаете. Значит, еще где-то будете выступать. Если мы говорим, допустим, вот, добиться изменения формирования формировании УИКов, да? Вот у нас какая сейчас ситуация? Почему у нас такое происходит? Без председателя вот такие вещи нереально вообще говоря. Можно, конечно, тайком от председателя значит, там договориться с кем-то, но председатель, если он нормальный, он все равно вычислит этого человека. То есть, вот это ключевое. А у нас сейчас как? У нас 95%, у нас 97% председателей УИК, это отведенная Не только отъеденная. Ну, слушай, не от ЛДПР вообще. От да. ЛДПР и от всяких разных организаций. Ну слушай, не надо от разных организаций. Но от разных организаций. Тире-Единой России. Тире-единая Россия. Тире. Тире Россия. Да. А по факту, по факту не по формальному массу, а по факту 95-97% из 99% От Единой России. Поэтому а законодательстве нам надо добиваться, чтобы. Было положение, в соответствии с которым председателями ставят пропорционально от всех партий, пусть хотя бы, которые имеют вовремя. Вот это очень важно. Очень важно. что у нас есть несколько человек от других партий. Вот, и там, в общем, такого практически не происходит. но ну, чисто технический вопрос пропорциональности достаточно сложный, потому что, ну, то есть вы имеете в виду пропорционально тому составу, ну как бы предыдущему, да, вот прошли выборы, избрались, ну, хотя, эта пропорция пропорции, хотя, хотя бы так, хотя бы так. Тогда смотрите, тоже может, ну как бы, ну, понятно, что порядок формирования так или иначе стоит э, оптимизировать, да, но здесь же тогда тоже масса, масса возникнет э, сложностей, да, плюс э, получается тогда как, если выборы региональные, муниципальные и выборы федерального уровня. Должен быть разный состав комиссии, если разная ну, пропорция? Почему? Почему? Или, или привязки сейчас... к федеральному тоже не логично. Да. У нас сейчас постоянно действующие комиссии. Постоянно действующие комиссии да. у нас, да. Да? Да. Вот их надо сформировать так, чтобы нам председатель был... Значит, ну, допустим, от одной партии, секретарь от другой партии. Во-первых. Во-вторых, чтобы председатели эти были, там из 100%, допустим, 50 на России, там 20% КПРФ, 15% ВВП. То есть пропорционально тем результатам, которые они добились на последних выборах. Хотя бы, хотя бы вот это. Понимаете? То есть, хоть кто-то был... Хоть кто-то был... А? Хоть кто... Я не не он, хоть кто у меня Юра, не вопрос, у меня просьба. Можно сделать вот эту информацию? Ну, можно ее взять? можно как-то и пользоваться. Потому что вот мы здесь прослушали, да, ну, здесь вот член Гурузберкома, Ольга Покровская была, здесь мы члены территориальных избирательных комиссий, ну, у нас несколько. А было бы здорово и хорошо, конечно, если бы этой информацией могли бы воспользоваться... Ну вот я Многие разные завершить люди завершить эту часть и, по крайней мере, ознакомиться с этими материалами. Я вот понимаю, этими я на самом смирения... деле не, не, да, не столько про нас, сколько тех многочисленных нас, кого здесь нет. то есть что дома потому, потому что если мы действительно как-то хотим, чтобы ваша работа не пропала даром, ну, потому что пока что я понимаю, что она в основном была нацелена на э, судебные решения.